Не заснял бы, а кому-нибудь бы рассказывал бы, не поверили. Вот этот хорошенький. Вот так вот тут. Вот, в общем, все. Места выбраны. Я ловлю тут. Двумя удочками сейчас буду собираться и закидываться. Закидываться прикормки у меня будет. Две разных буду ловить разный. Ведро ведро каши у меня. Все самоэтованное. Вот этой буду ловить карпа, а этой буду ловить карася. Секретные ингредиенты. Ничего не расскажу, потом все покажу. Ну, все, собираться буду. Вот такой штукой буду ловить карпа. Вот так вот. Ну что, у меня почти к завершению подходит моя заготовка. Вот так вот она выглядит. Тут будут у меня червячки. Домашние, деревенские. Там кукурузина. Там искусственная. А тут каша будет волшебная которая каша которая волшебная так как-то я уже завязал походу что-то я сделал неправильно так, вот тут... Вот. Ты что хочешь делаешь? Итак, так... И так... И так... И так... Главное, в линию 10 киловольт не попасть. Остальное все ерунда. Ну, как-то я не знаю. А, я тебя и зацепил. Сейчас бы я тебя еще и забросил. А? Я говорю, тебя и зацепил. Я думал, ты видел. Нет. Я думаю, что-то как-то у меня не тянется. Уже клюнуло. Сейчас, если дуга не будет, чш, так вот. О, вообще он в другую сторону кинул. Недалеко, недалеко. Недалеко, но мы научимся. Так, тут какая-то трава. Все, ждем поклевки карпа первая похожая поклевка непонятно а не знаю у меня поклевка была но что-то нич ничего не ощущаю Нет, карась карась карась карась крупнее чем у нас на озере да на червяка короче клюнул вот так вот первый уловчик Волшебная, волшебная каша. Ведро волшебной каши. Да трава игру напротив получается. А? Сейчас скажу на кого, да, на червяка? Три? Почему? А? Это же заводская с насадка, я что сделаю? Вот такое. дальше это волшебная волшебная каша еще ведро целая каши такой клюет да ну театр по ой у меня клюет да что ты все подсек Карпа ждут, да? Кораль, да? Так, пойду своего проверю. Ну что, так мы его поймали. Двадцать сорок девять. Третий. Третий мой карась. Этот поменьше. А чем те два. Причем так на порядок поменьше. Эх, надо уже яму копать большую под рыбу. Ночью как клев пойдет. Так, пирожок с мясом доесть. И ловим дальше. Вот такой вот у нас вечер. О, у меня похожа поклевочка. Время 22.11. Что-то было похожее на поклевку. Вроде как да, вроде как да, вроде как пробуем, пробуем, пробуем. Их вроде нет, поторопился, наверное, ну, перезакинем зато. Может и есть, а может и нет, непонятно, непонятно, ничего не понятно. Есть все-таки небольшой карасик. Мы его поймали. ч ч ч ч Шестое или седьмое это у меня он. Вот, видно, не видно, не знаю мой улов мой улов не видно вот так вот тут время около двух часов наверное вроде как поклевочка сейчас попробуем. Замерз я, в общем, и в час где-то вылез, начались поклевочки, трех наверное или четырех я поймал. Всего, всего, всего побольше. Наверное, десятка я поймал. Вот он. Вот такой карась. Скоро уже в садок не влезет. Вот так вот тут Рыбираем рыбалку. Время 3.30. Рыбалка продолжается. Соседи там, наверное, двух карпов поймали уже. Подсачниками в воду заходили. А так с пол ведерка, наверное Неплохо, я скажу, поймана Вот так вот тут вот. Даже уже согрелся сейчас, сейчас солнышко встанет И вообще красота Можно и спать лечь Вот так вот тут вот. У меня вроде как поклевочка. Может быть, а может и не быть. Непонятно. Там у меня трава, в траву цепляется. Нет, наверное, нету. Наверное, нету, нету, нету. Нету. Ну, что, Сейчас мы поймаем. С ночи у меня все поклевки идут на кукурузу. Червяка даже не одевал на, обо, на обе удочки. Вот так вот тут. Каша волшебная. Можно на вторую опять попробовать. С вечера одна поклевка была на вторую удочку. Сейчас там такая же каша, как и здесь. Так. Сейчас то у меня было правее большого дерева закинуто. Все, у меня тут ограничитель. Вся рыба там. рыба. Все, ждем. Вкуснятина пахнет. Вот теперь, наверное, взял. вот такой вот карасик. Неплохой. Вроде нет, все-таки, все-таки. А может есть? Вроде есть. Повьет в сторонку куда-то. вот тут. Вот так вот тут вот вот бывает. Меня кажется поклевка. Как обычно, кажется только. Как подойду, так уже не кажется. Пока далеко, кажется. Рыбе уже тесно у меня в садке. Вроде есть. огромная рыбина. Сама от этого, наверное, она у меня... Сама отсекается. Вот такая рыбка. Пойдет. Блин, зацепился за что-то. Вот так вот тут бывает. Раз и два штуки. Хе -хе. Ничего себе не заснял бы а кому-нибудь бы рассказывал бы не поверили вот этот хорошенький вот так вот тут маленький шустренький тоже что-то рыба присутствует рядом. и каша у меня волшебная, ох и каша, ох и каша, сотка наверное будет мало одного, придется еще мешок из-под сахара доставать. Вся рыба тут, не надо далеко кидать, она вся рядом Так, что у нас по времени Карманов, карманов А время у нас 35 минут пятого еще. Все время есть карпа поймать А рыбы-то там нету. Странно, странно, странно. Так, ладно, зашвырнем им обратно без прикормки. То они просто кашу просят. трава это трава попался попался вот так вот на резинового горбунца клюнул Третий уже подряд так вот чисто без всего был. Так вот тут. Вот. Пытается что-то клюнуть, никак не может. Может, клюну уже. Я тут полчаса уже жду. Нет, вроде. А может быть и есть. В траву зацепился. Нет, вроде есть. Есть небольшой карасик Небольшой, небольшой Эх, на червя Исключительно на червя Есть он, какой червяк Большой Все рыба там? Все рыба, ох там вот он, там рыбы полный, полный садок. прямо в траву Опять на резинового горбунца, как ротан, ротан любит резинового горбунца зимой у меня. Приезжаем вкуснятиной. Вот такой. Вон столько их тут. Сначала клюнуло, а потом это клюнуло. Всё, рыба сошла с ума. И опять горбунчик к россии разорут такой тряпошный садок короче они самый большой наверное и может штук посчитаю